Друзья, приветствую! Хотел вам сегодня рассказать вот такое вот наблюдение, которое я для себя подметил. Возможно, некоторым из вас будет интересно, особенно тем, кто занимается непосредственно дейтрейдингом или вообще увлекается торговлей на криптовалюте. Наверное, ни один из вас слышал о том, что Существуют профессионалы рынка, маркетмейкеры, институ... институционалы с огромным капиталом, люди, которые двигают рынок. да, То есть те, которые, грубо говоря, решают, куда пойти биткоу сегодня, вверх или вниз, и своими объемами они, тем образом, могут сдвинуть рынок с какой-то мертвой точки. Как мы можем видеть, вот эти вот огромные шпили, которые происходят, потом вот эти вот консолидации, Некоторые из них даже выходят, можно сказать, в более такие глобальные накопительные флеты. Это вот все работа так называемых маркетмейкеров. И что характерно, я вот уже который день смотрю на вот эту вот ситуацию, обратите внимание, цена уходит с консолидации, уходит вверх. Да, да вот то же самое и здесь происходит. То есть я хочу вам показать пример работы. Возможно, конечно, многие из вас это и так понимают, но я обращаюсь непосредственно к тем людям, которые только начинают свой путь в трейдинге, чтобы им была понятна сама ситуация и мысль маркетмейкера, да, так называемого. Смотрите, вот огромный ход цены вверх. да, То есть цена возрастает, здесь ее, естественно, взять нигде невозможно. Ну, может быть, вот здесь вы успеете ее взять, когда она была там на откате, но я, ну, не знаю, сомневаюсь, хотя... Многие, конечно же, берут на хаях, и, естественно, вот это движение можно словить. Но обратите внимание, что происходит после этого движения. Вот мы заходим вверх, у нас идет приличный откат, и человек становится перед выбором. да, То есть он понимает, что рынок начинает расти, что он якобы развернулся, все хорошо, и он начинает заходить в позицию. Но многие, конечно, торгуют без стопов, это я тоже все понимаю, и для этих людей мое видео будет неинтересно, и эта мысль. Но те, кто, допустим, торгует классический трейдинг с защитными стоп-ордерами, да? что им делать в таком случае? Куда им здесь лепить свой стоп-ордер? Ну, хорошо, в этом случае, допустим, можно позицию свою уменьшить в, Либо в несколько раз, либо в хотя бы в два раза И засунуть стоп-ордер вот либо сюда, либо вот сюда куда-то да, Под вот эти вот два значения ну, Окей, все хорошо В таком случае, если вы берете в лонг в этой ситуации да, То вы, естественно, окажетесь в плюсе Потому что здесь цена вас не срубила Но, как правило, давайте посмотрим Это у нас... Допустим, мы не будем говорить о том, что вы брали на самых хаях, подождали закрытия, закрытия свечи и взяли от, ровно от уровня. Да? То есть, если по мере, то стоп, если мы говорим об одном лоте, да? то есть это об одном битке, это получится около 174 долларов. В принципе, не так уж и много, и это, в принципе, нормальный стоп относительно, который можно себе позволить при... Торговля одним лотом. Хорошо. Окей, этот вариант мы рассмотрели. Здесь вы остались в плюсе, все хорошо. Но смотрим дальше. Вот эта вот ситуация меня больше всего интересует. Идет движение, да? Здесь вы остались в плюсе, все хорошо. Набираете позицию потом, после правила, да? Как, как классический теханализ говорит, после, после выхода из консолидации мы как бы набираем позицию, да? Вот у нас выход из консолидации, а через вот этот уровень, да, то есть мы пробиваемся выходим вверх здесь допустим кто-то набирает либо здесь либо здесь и естественно стоп куда мы ставим стоп ставим под предыдущий локальный минимум да ну вот и начинается как бы уже интересные вещи то есть ставить его сюда но это как бы по сути его в общем-то и не минимум да если так подумать то есть это не уровень уровень это у нас вот здесь давайте тогда засовывать его аж вот сюда под этот уровень, да, а этот уровень на минуточку у нас уже будет давать аж 284 доллара, то есть практически можно уже в стоп не поместиться, то есть смотрите, что происходит. Цена у нас, то есть у нас восходящий тренд, у нас все хорошо, цена идет вверх, растет благополучно вот такими вот большими импульсными свечами, что говорит о силе покупателей, так, но после этого так как вот здесь, вот, естественно, достаточное количество здесь набралось лонгов, это все дело благополучно разрушается хорошим движением вниз да, до предыдущего уровня, который, собственно, и нарисовался у нас вот, вот здесь. Все хорошо, сходили, собрали, собрали стопы, естественно, которые люди понаставляли и здесь, я уверен, и здесь просто... Поставили по проценту от своего риска, да, который они там могут выдержать. Ну и после чего благополучно, конечно, цена идет вверх. И смотрите, что происходит дальше. Дальше происходит у нас нисходящее движение. Все вообще великолепно сделано. И, естественно, здесь уже тоже все стопы собраны. То есть для шортистов стопы собраны, собраны здесь. Для лонгистов шарты, стопы собраны вот, вот этим движением. Получается, что куда бы обыватель ни кинулся, везде его вносит рынок. Вот. Поэтому какая цель, собственно, основная, основной посыл этого видео? Он в том, что не стоит бросаться сразу при первом же движении инструмента. Да? То есть, естественно, вы не словите, ну, скорее всего, да, вы не словите, если вы преследуете классические анализы и торговлю по нему то вы не можете брать вот этого движения, которое идет. Да? Вы не можете брать движение консолидации непосредственно, потому что, как классика говорит о том, что вы не знаете, в какую сторону выйдет цена, вот, хотя есть определенные процентные соотношения выходов. ну Вы, естественно, берете уже инструмент после вот этой импульсной свечи. Но если вы берете его без стопов, то, конечно, вам как бы, по сути все равно. Да? То есть это ваша торговая стратегия. Но если вы работаете старайтесь, точнее, выйти на более-менее профессиональный трейдинг или хотя бы осмысленный, да, не просто там побаловаться какой-то суммой денег, а более-менее превратить это в, ну, не скажем так, постоянный доход. Это было бы неправильно, это не к трейдингу относится, но в возможность правильного инвестирования, то вы, естественно, должны для себя стопы рассмотреть обязательно. Поэтому думайте, размышляйте над тем, как пойдет, как может себя вести, скажем так, управляющий рынком, да, который хочет набрать себе больше позиций и понимаете то, что цена будет идти туда, где находятся деньги. Еще бы хотел вам сказать такую вещь. Вот я, кстати, говорил о том нынешнем движении, которое сейчас Находится на битке, вот обратите внимание, тоже очень даже нас Мы находимся как бы в стадии шорта, да, то есть полностью у нас шорт, шортовый тренд на данный момент Здесь с консолидацией мы отлично вышли вниз, очень хорошо пробили уровень импульсом Все отлично, естественно Ну и, конечно же, многие уже набрали здесь шортов Так, так Ну и вот, пожалуйста, получили уже импульсную свечу наверх к предыдущему уровню, да и с ложным пробоем, между прочим, да, это, кстати, на Binance ложный пробой, на том же BitMEX его не было, там нормальная свечка, то есть это было видно. Ну как, опять-таки, нормальная свечка для тех, кто понимает, что уровень это не одна полоска, а это диапазон какой-то. Для тех, кто думает, что одна полоска, то он, естественно, взял на хай свечи. То есть набрали шартов, вынесли по стопу. 100% вынес, вынесен по стопу, потому что если за вот этот вот минимум ставить, то это достаточно длинный стоп. И я писал об этом вчера себя в чате в Телеграме. Кому интересно, ссылка будет на него в описании. Он абсолютно бесплатный. Там можно, можете посмотреть вот это вот сообщение о том, что... Ну, я, правда, писал о том, что это все дело пойдет именно так. То есть выбьет здесь стопы шортистов, сюда пойдет выбит стопы лонгистов и развернется обратно ретестом от уровня снова вниз и где собственно я собирался его ловить это я тоже об этом говорил в уже в канале вот здесь шорт кстати набран был, то есть я до сих пор сижу в позиции вот такие вот дела, ну, все то что хотел вам сказать подписывайтесь на канал, если кому интересно что это за терминал, это Xeon Трейдинг платформ, ссылочка на него тоже будет в описании. По моей ссылке вы получаете еще дополнительно 10 дней бесплатного пользования этим терминалом. Поэтому до новых встреч, друзья. Новые видео уже скоро, но и интересные темы. Поэтому подписывайтесь, чтобы не пропустить. Всего доброго. До свидания.